во всем, друзья, я выскочил с удочкой, с поплавочной, с баллоночкой на одну из речек предгорья, попробовать проводку половить что-нибудь с надеждой на поимку головля. Весна, середина марта, начала теплеть, вода прозрачная в реке, классно, красиво. Надеюсь, звук будет хороший. Рядом шумит перекат. В общем, я на речке, пытаюсь, попытаюсь что-то поймать в первый раз на такой рыбалке. Раньше головля я ловил исключительно на спиннинг. Ну что, надеюсь, погнали. Вот такая удочка, 5,9 метров. Баллоночка. Ловля головля это неспешная рыбалка. Наедине с природой, когда-то очень много ловил головья на спиннинг, и это была сродне охоты, когда передвигаясь тихо, не спеша. Классно. Весна, тепло, прогреваться все стало. Дожди, правда, немножко задолбали. Удочку уже обкатал. Поймал одного карася в камышах. Шорт с ролик выкладывал. Для той рыбалки она не подходит. Там местные ловят по-другому и я считаю не ловят правильно. Возможно в будущем такой ролик появится. Вот такой поплавок, 5 грамм. Так, поводок 30 сантиметров. Ну, поставлю 12 крючок на 0,14 поводке. Наверное, маленький сильно, но пока просто изучаю этот вид рыбалки. Пробую, проверяю. Интересное местечко под кустиком. Чуть-чуть под королево парышем. Отлично. Интересно было бы поймать, конечно. Получится, не получится. Но было бы очень интересно. Сколько головля на спиннинг переловил. Хорошо, хорошо, прям в пейтирочку, ну, тишина. летом обязательно попробую этот вид словли когда рыбка поактивнее будет так главное на вкусник повесить Такой я и метки сейчас в этих забросах. Только учусь. Хочу вон туда в затишок попасть, на самый бережок. Кого-то поймал первого. Ребятка, была поглевка. Что-то поймал. Кто это? Кто это? Так. Так, да, маленький голавлик, ребят. Первый маленький головрик. Отпускаем рыбку есть ну все уже съездил не зря тут скользкие камни главное не рухнуть ловить можно надо учиться ничего мне интересно научусь я люблю учиться Субтитры шел так классно просто шикарно Оп-оп-оп, кто-то очень малюхахенький. О, блин. Это, не помню, как эта рыбка называется, но она мне одно время задалливала. Вот такая маленькая, жрет семерку крючок, единицу крючок с несколькими этими у сача, подъемками. забросил леску положил и все Сюда. Да, блин, местная уклейка. Местная уклейка. Вот так, крокодилы Интересное место. <смех> Блин, а? а серьезная рыба будет? Это а местная уклейка только. Оп-оп. Кто в этот раз? Опять, это же фигня, только чуть повзрослее. Погоды нет, плохой погоды. Вся погода очень хороша. Поехал чуть-чуть выше. Интересные места. Встретил ребят с удочками. Тоже, говорит, ноль у них. Ну, попробую тут. О, вот был. и что это такое за рыб? Галавль, ребят, Голавль. микро Беги, беги, галавль. Так вот. Наутоп. Иди сюда. А, и так кто? Под тем берегом. Мелочевка. А, сорвалась. Стоит. Ну это нападение брала. Видел. Там кто-то сидит. Ничего себе. В этот раз кто? Ребят, головы. Вот это головли клюют такие. Офигеть. Ну что, с чего-то надо начинать. Надо начинать с малого. Начинать надо с малого. Вот я и начал. Первая такая рыбалка. Ничего, научусь. И удочку подберу, и забрасывать научусь. И буду классно ловить. Но если далеко кидать не надо, с кормушечкой в проводочку на кубане можно половить, хорошо будет. есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть покрупнее тоже был головлик и тоже был головлик друзья маханький там перепад глубин и вот когда идет и дно цепляет там нет нет поклевки чуть-чуть ближе глубже чуть-чуть и уже все Прикольно. Ого, який поклек. Вот этот мелочь оклеет. А типа быстрянки, что-то такое. Офигеть. Ну, тоб резко. Весело. Опа, опа, опа опа! Охренеть Офигеть А это кто? Кто это, кто это, кто это? Пискарь, друзья Бубырь, пискарь, смотрите Самый настоящий На проводке ну вот еще я поймал рыбчика маленького, он, к сожалению, в камеру не попал, но был пойман, это был вообще неожиданно, я не знал, что они даже тут есть. Но Поймал небольшого рыбца, в два раза больше вот этого пескаря. Сначала даже подумал, что это чернопус. Но нет, это был именно рыбец. Оп-оп-оп-опа. Кто это? Такой махонький. Опять пискарчик. Маленький пискарь. <смех> Маленький пискарь. Ну что, друзья, первая моя рыбалка на болонскую удочку в речке в горной состоялась, хотя эти не, самые, не сами горы, это предгорье, но река течет с гор. Хотел поймать головля, я его поймал, то, что он был маленький, но зато было их много, было классно, все получилось. Надо начинать с малого, я с малого и начал, я стал поклонником болонки, проводку на течение, Кубань, берегись! Буду ловить теперь в Кубани. Для Кубани она подойдет нормально. Для таких речек, конечно, не очень. Она не сильно посылистая, с легкими грузами. Для Кубани, где нужно 10 плюс поплавки, там будет самый то. Все было классно. Весенний лес суперовский. Тепло офигительно. До новых встреч, друзья.